Будете задаваться вопросом, почему кучерявые монстры, а не Марго 2? Я вам отвечу. Команда Марго 2 была дисквалифицирована за оскорбление своих соперников, что, естественно, строжайше запрещено по регламенту данного ивента. Ну и напоминаю вам, дамы и господа, это четвертьфинал. И по результатам этого четвертьфинала определиться. Одна из команд, с которой мы увидимся завтра. Но перед началом матча я хочу поблагодарить Спортивного, Кофе 90, Бесенка, Неброска, Вак и Сашу Кошелька э, за то, что они выступили спонсорами данного ивента. Так, так, так, так, так, что не так с тобой? Тихо. Какие-то фрезы. Фрезы, уходите. Все, ушли. Все. Фрезы ушли, все хорошо. Продолжаем смотреть. Так что вот такая вот история, дамы и господа. Не оскорбляйте никогда никого, ну аж тем более <клёв> родителей. Это дело скотское, дело свинское. И, естественно, вы себя не красите таким поведением. Коготь выхватывает в голову от Васи Ланевского, Ну и тут, естественно, нет, не естественно. Нет, <клёв> незабудка все-таки попадает также в черепушку оппонента. Выбор стороны э, за командой. Кучерявые монстры, и они принимают решение начинать в сильной стороне, что, ну, на мой взгляд, стандартное решение и, опять-таки, повторюсь, правильное решение. Хотя э, команда Motivation показала нам, что начинать в атаке не всегда плохо и показали, в общем-то, очень-очень крутое выступление. Я прям был поражен. 16-0 отправить своих соперников никому до этого не удавалось подобное решение. Очень быстрый, прям очень быстрый. Прям я даже немножко расстроился от того, насколько он быстрый. Раунд на... <coughs> простите, на пистолетах, но кучурявые монстры его легко выигрывают. Так что 1-0, дорогие мои друзья. Так, и у нас еще сейчас YouTube, да, теперь будет палки в колеса пытаться вставить. Теперь что-то трансляция на Ютубе пишет, что какая-то буферизация там может быть... Я вроде вижу, что картинка нормальная и буферизация не скажет, но... но неприятно, что она может быть. Ланевский, минус твой господин. Коготь ловит вражескую хаешку, 66 хп остается. И дигл есть, это самое главное, что вроде бы хотя бы не глок. Хотя бы дигл. Здесь его уже сразу встречает с девятки Ланевских. Хаешка. Нет. Я думал, фатальная. Но игрок атаки успел убежать под собственный респаун. Но с тремя хп. Это тут прям сложно вообще представить, как можно выиграть подобное. Это надо, чтобы кучерявые монстры просто не двигались. В таком случае можно выиграть 2 на 2. Но они, естественно, будут двигаться. 2-0. Какой. Ну тут я молчу, ладно, это вы там выясняете между собой в чатике по, по данному поводу я комментариев не даю, потому что это не мои, а собственно, не, не я должен давать комментарии по этому поводу Накидывается флешка, чтобы незабудка успела уйти с длины и ее вдруг в спину никто не забрал Но игроки атаки тем временем принимают решение играть э, зигзаг, выбегают именно туда и, и не выбегают, передумали кстати, хочу обратить внимание, дорогие друзья, что в данный момент играется карта Dust 2 2 на 2. То есть необычный Dust. Это тот самый Dust с приколюшками, с прострелами, которого нету на обычном дасте. Поэтому имейте в виду, тут можно пользоваться. 3-0. 3-0, и мы продолжаем. На сегодня у нас впереди еще 3 игры. А, мы посмотрим а, вот этот матч четвертьфинальный. Ну и, соответственно, 2 3 следующие пары. И на сегодня трансляция на этом будет закончена. А, конечно же, завтра мы вернемся. Посмотрим полуфиналы. Матч за третье место и финал. Ланевский. Минус твой господин. Коготь. Жестко. Под... Жестко Вася режет своего оппонента. Счет 4-0. Тут даже обычно я, конечно, говорю, что оборона сильна, типа потому, что они могут просто сидеть. Но здесь, видимо, кучерявые сильнее, просто потому что они сильнее, да, потому что у них есть, так скажем. Что у них есть? У них есть э, возможность пушить соперников, которые неактивно достаточно пользуются. Э, забустились в зигзаг. Ланевский под флешку, разумеется, узнает, что на зигзаге никого нет. но они забудка тем временем на длине. Замечает вражескую слеповую гранату. И, э, я так полагаю, понимает, да, что готовит дробовик. Ну, давайте смотреть. Коготь. Нет. Ну, и вот тогда просто... По-моему, закономерный и логичный вопрос. Зачем? Нужен был дробовик. 5-0. К несчастью, честные попытки что-либо поменять. Так, так, одну секундочку, дорогие друзья. Здесь просто прилетело сообщение на фасткапе. Да, в общем, делище интересные. Так, если вдруг, дорогие друзья, на Ютубе сейчас какие-то происходят там фрезы или что-то еще, имейте в виду. На данный момент проблемы не на моем ПК. Проблемы с самим Ютубом. То есть я вижу, что трансляция может полагивать. У меня тут появилась на Ютубе желтая плашка. Она обычно символизирует о том, что соединение плохое. Но у меня в данный момент скорость светится зеленым и пропусков кадров нет. То есть буферизация происходит из Ютуба. Если вдруг что, на записи подобных лагов не будет. Ну и вдруг что, переходите на Twitch, на Твиче Должно быть нормально. Если, ну, если вдруг Ютуб начал лагать. Коготь Шерстит в зигзаге Пытается просканировать полностью лестницу Находит там ничего А далее, далее все заканчивается очень печально Ну 6-0, дамы и господа Ланевский 11 киллов, незабудка 1 Простите, 1 килл И ни одного килла у Когтя и у твоего господина Тут как-то, мне кажется, немножко беда происходит Беда и, судя по всему, сегодня кто-то готов затмить, видимо, своей плохой игрой Игру товарища Гены То есть полтора килограмма, который не очень хорошо отыграл свой матч К сожалению, как вы знаете, их команда проиграла А сам он не сделал ни одного кила Это вызвало бурю эмоций в чате Также я, естественно, тоже эмоционировал Но сейчас, походу, эмоционировать придется еще жестче Потому что теперь, по ходу дела, два игрока <смех> не сделает ни одна. Ой. Ну все. Коготь. Минус Ланевский. Твой господин. Минус незабудка. 6-1. А вот так вот, дамы и господа. Нежданно-негаданно происходит какая-то забавная достаточно история. Кармические когти. Поцарапались и взяли, ну, хотя бы один матч-поинт э, с почином, как говорится. Главное только, пожалуйста, ребята, не останавливайтесь на достигнутом, да. Пытайтесь брать еще раунды. Все-таки соперников ведь отправили с турнира. Поэтому хена топ. Хена топ, согласен. Ну, не повезло сегодня хене. Две хаешечки в зигзаг и получается минус по... Когтем, твой господин. Что, будет кидать хае? Видимо, да. Слава, братья и сестры, все хорошо у вас. Сань, сегодня еще стримить будешь. Привет, Брук! Да, еще три игры впереди. Это какая там получается? Девятая игра на сегодня. И будет сыграно еще три. Напоминаю, дорогие друзья, если вдруг. Если вдруг будут лаги. На ютубе Бот периодически пишет ссылочку на Twitch, Переходите туда, там по идее лагать не должно Потому что что-то Ютуб сегодня решил приболеть Беда Ну что, твой господин, наконец-то на шифте дошел до длины Сразу лишился 42 хп, ну а следом лишился Головы, жизни и возможности Победить в раунде, 7-1 В общем спрашивается, просто, зачем так долго шифтил Чтобы что Дела <смех> Дела забавные Ну, все сделали по килу, Увы Рекорд э -э Геннадия повторить сегодня никто не сумеет Ну, по крайней мере, пока что В этом матче уж точно а, Захотели что-то забуститься на зигзаг, ребята Из кучерявых монстров Немного не получилось почему-то Странно, почему? Ланевский Выход в аркаду и минус от твоего господина. Ну, начали потихоньку кармические когти. Понимать, как действуют их соперники. А действуют они, собственно, почти всегда, почти одинаково. Не забудьте, ну, идеальнейшие тайминги. А, в тот самый момент, когда стоило, конечно, продолжать смотреть зигзаг. Отвернуться и попытаться чекнуть длину. Беда. 7-2. Ну, в общем, кармические поняли, короче, что от них требуется. Просто поняли, как надо бороться. И вот вам, пожалуйста, борется. достаточно просто сидеть и ждать аркады от соперников. Соперники любят сходить в аркаду, любят где-то что-то поджать. Вот, например, сейчас Ланевский шуточно справляется с когтем. А твой господин решил не помогать ему. Но вполне возможно, потому что он был слепой. Под флешкой, то есть... О, попадание есть в Ланевского. Ну тайминговую рано. Рано! Нет, все равно бросила. Естественно, ну рано. Ну очень рано. Ну флешка тоже рано. Ну и, и прострелы. Все, короче, не по таймингам. Чуть-чуть надо было подождать. Ну что, незабудка или твой господин? 100 хп или 58? Уже 8, простите, хп. Ну да, все. Незабудка тут побеждает, конечно, без шансов. И 8-2. Победа в первой половине за, кучу... за кучурявами. Кучуряшки выиграли больше. Но вопрос, ограничится ли они во семью? Лично мне кажется, что нет. Потому что я вот только сказал, что кармические когти вроде бы поняли, как надо атаковать против таких соперников. Но, ну а как оказалось, не совсем. Ланевский, минус коготь, твой господин погибать там же от рук все того же Ланевского. И так нежданно-негаданно этот 9 Я же сказал, что они на этом не остановятся, а? Ну, логично же. Логично. Все логично, дамы и господа. 9-2. Но пока кармические когти имеют надежду на 9-6, я считаю, не все потеряно. Безусловно, конечно, тяжко будет сделать даже 9-6. Ха-ха-ха. Вообще, на морозе коготь выбегает, забегает за ящик. 16 кп остается, его сносит а, Ланевский. А твой господин в это время проходит через зигзаг. И здесь в очередной раз атака демонстрирует то, что если игроки атаки разбегутся и будут действовать не всегда вместе, то это свои плоды будет приносить. Вон вам, пожалуйста, минус незабудка, куча флешек, но все в спину! Твой господин убирает Ланевского... И на этом раунд заканчивается победой кармических когтей. 9-3. Крутой движ, собственно говоря. Огромный респект хочу выразить чисто от себя коллективу, всему адми... админ составу, так скажем, и всем игрокам коллектива Женский Эпицентр. За то, что вот такой турнир, за то, что на нем я комментатор, за то, что на нем вот эти игроки, эти игроки. И вообще за то, что все это есть сегодняшний замечательный субботний день. Конечно, если списать э, соседа, который решил сверлить целый день. Конечно, если списать, опять-таки, э, газонокосильщиков под окнами. Три свадьбы, проезжающие под окнами. Вот, за исключением всего этого, все остальное замечательно. Поэтому, ребятки, вам всем респект. Вы все крутые. Твой господин погибает от рук Ланевского, оставив ему чуть меньше половины лайфбара. Коготь. Не забайтился, кстати, на эмку, выброшенную Ланевским, но потерял 48, простите, 58 хп, а следом еще и от хаешки. Ого. Получил много урона, но и незабудка в итоге когтя добивает. Это 10-3. Это 10-3 и лишний повод понервничать для кармических когтей, потому что 9-6 теперь они уже не могут. Они могут только лишь 10-5. Типа, а сейчас еще могут проблемы с экономикой наступить. Вот, например, в этом раунде я вижу, что есть дигл у когтя. И глок у твоего господина. Но помимо глока у него-то есть калаш, а вот у когтя ничего нет. Я хотел выбросить флешку настолько, что даже был согласен умереть. И умер в итоге. Героически умер. Такие дела. Твой господин в зигзаге. И у него есть, ну, как бы бомба. И как бы автомат Калашников. Ну, что так? Ну, ну очень с огромным трудом. Еле-еле убивает Ланевского. но ну, естественно, здесь нужно смотреть ситуацию наперед. Оценивать ее наперед. Потому что, как бы, когда ты теряешь перестрелки с одним соперником приблизительно там хп 50-60, да? Как ты потом будешь перестреливать следующего соперника? Вот в чем вопрос. Ну, потенциально, конечно же, никак. 11-3. И теперь надежда вообще только на 11-4. Счет уже становится начало второй половины максимально страшный для кармических когтей. Ну, даже не знаю. Даже не знаю, что и сказать здесь. Мне просто даже нечего сказать, потому что первая половина отдана прям вот подчистую. Лонецкий на зигзаге забирает когти, но на длине у нас есть твой господин, которого, возможно, что, вот что сейчас будет? Чекнет? Нет, не чекнет. 12-3, смена сторон, дамы и господа, первая половина завершилась. Завершилась она, конечно, из рук вон плохо. Ну, для кармических когтей, опять же. Хотя теперь они находятся в сильной стороне. И сейчас можно спокойненько занимать вот те самые дефолтные позиции э -э, около двери. И радоваться жизни. Не залетает ХАЕшка. Но Ланевский, однако, 3 хп потерял. Но ну, вы не думайте. Он потерял 3 хп, спрыгнув с респауна. А вот ХАЕ под когтя получилось, кстати, очень удачный. Минус 39 хп И атака просто ждет Просто ждет, что их сейчас кто-то будет пушить <звы> Ожидается ситуация в размен Твой господин в зигзаге, ну а по Ланевскому, в общем-то, информация есть И, Естественно, единственное правильное решение здесь просто бежать дальше на длину Другого не дано Но бежать, не останавливаться Просто только бежать 69 хп против 91. И не заходит здесь попадание ни в голову, ни в плечо, никуда. Твой господин выигрывает э, перестрелку. И счет 4-12. Взятый пистолетный раунд, разумеется, дарует кармическим когтям э, девайсы. С этими девайсами они, разумеется... Будут сейчас какое-то количество времени, достаточно непродолжительное, хочу сказать, да, какой-то отрезок времени Доминировать над соперником, ну, просто, просто технически, да, потому что технический соперник будет с пистолетами Ну, а мы, типа, на М-ках будем их легко раскладывать Не совсем внятная стрельба, конечно, у твоего господина Незабудка все выбросила Просто все выбросила ради М-ки. Коготь 18 хп, 42 у незабудки, но нет армора И это, наверное, одна из ключевых проблем И нет понимания, где сейчас находится Коготь Не ваншот Снова не ваншот Не может незабудка попасть по сопернику А тем временем 18 и уже 15 хп у незабудки От а 40 хп остается все меньше и меньше Но тут надо спрыгивать же Спрыгивать, да и пушить просто, наверное, нет Ладно, сам коготь принимает решение запушить А тут я считаю, кто первый побежал бы пушить, тот и выиграл бы 12.5 К несчастью, увы и ах, но даже подобранный девайс Не смог сильно изменить картину происходящего и кармические когти так или иначе э, Все-таки выиграли раунд Ну, кучерявым монстрам, в общем-то, повода для беспокойства нет У них разница в 7 матчпоинтов и уже есть калаши Две эмки, конечно, тоже выставили кармические когти. Так что тут только умение стрелять. И только лишь умение прокидывать позиции. Умение грамотно выходить и грамотно передвигаться. Вот что будет залогом успеха. Ну, конечно, еще пара капель везения, наверняка. Твой господин, между прочим, заходит в спину. А забудка, между прочим, чувствует, что кто-то в спину заходит. Вот он говорит, что-то Чувствуешь? Твой, твой, твой господин, кажется, идет, да? Чувствуешь, что вот прям вот он, да. Вот именно он. И легкий минус для незабудки. Но теперь вдвоем, мне кажется, просто нужно. Ланевский зависает. <звы> <звы> Когти его еще так долго убивал. За три очереди убил его. Незабудка. Перестреливает когтя. И... <звы> Боже мой, и вылетает Ланевский. 13-5, дамы и господа, с вылетом, к сожалению, беда, то есть э, паузу или же не паузу, что? Ланевский верно... вернется или не вернется? Паузу не незабудка брать, кстати, не стала, ну тогда смотрим за Нео, Нео это не тот Нео, который играет в Хайред Киллер, Нео это тот, который бот, давайте посмотрим, что сейчас интересно будет А где от... оборона? А, вон они все. Первый погибает? Нео? О <allen> <dilation> <iedzieć> oh, боги, о oh, боги! Это просто доминация в исполнении бота. Он просто сейчас уничтожил, просто уничтожил. 14.5, дорогие друзья. Два раунда до победы к кучерявым монстрам, но паузу на этот раз все-таки незабудка решила взять. И это надежда на то, что Ланевский сейчас придет и заменит Нео. Но если такой Нео будет также продолжать дальше убивать, то мне кажется, можно продолжать, я думаю. Я думаю, что можно продолжать и в таком ритме будет. Есть, в принципе, еще одна пауза, поэтому можно, в общем-то, смело брать еще одну паузу. <coughs> Пока Ланевский не вернется, во всяком случае, ну, не больше двух, конечно. Нео — это Филипп Кубский, профессиональный польский игрок в 1.6. Ну, если уж так, понятное дело, как бы. Ну, просто давайте так, в реальности, кто такой Филипп Кубский, не все знают. Uh, на моем канале гораздо больше людей знает, кто такой Нео из Хайрад Киллер Ну а так, да, конечно же, Филипп Кубский Абсолютно верно uh -huh. Так, что, бот вылетел А это значит, что Ланевский присоединился Но тут, к сожалению, для незабудки придется играть раунд одной Немножко растерялась, не смогла застрелить господина. Ну, и это 14-6. Ну, 14-6, собственно, опять же, еще пока не потеряно все. Не потрачено. И есть к чему стремиться, есть э, возможность надеяться. Пока 15-й раунд кучерявые монстры не выцарапают, можно, собственно, кармическим когтям радоваться. Потому что пока нет 15-го раунда, не придется играть доп. На допах, я думаю, кучерявые монстры просто раздавят своих соперников Да и как бы и все Тут и обсуждать-то больше уже будет. Нечего Ланевский, минус коготь Твой господин остается последним И остается он в зигзаге сейчас Через зигзаг, я так понимаю, никто не пойдет Да, все игроки атаки ринулись на длину Ну, позиция у твоего господина достаточно неплохая для приема Оп, здравствуйте, первый Оп, здравствуйте, второй. Легко. Легко. Просто как дышать. 14-7. Ну, вот он камбэк, собственно, да? Начинается. Все-таки сказывается то, что кармические когти в обороне. Вот как ни крути. В обороне чувствуют себя люди чуть-чуть комфортнее. Как следствие, и раунды уже начинают брать, и передвигаются по карте более вольно, так скажем. Главное, только ошибок совершать как можно меньше. И этого будет достаточно в большинстве случаев для побед. Ланевский убегает на зигзаг, а незабудка тем временем находится под банкой. Уворачивается от флешки когтя и забирает его. Ну а Ланевский на этот раз отдает должок твоему господину за предыдущий раунд. И это 15-7. Вот, вот тут уже, к сожалению, дамы и господа, проблема. Проблема заключающаяся в том, что, как я уже ранее говорил, теперь доступно только два варианта. Либо кармические когти проигрывают, либо кучерявые монстры выигрывают, да. Ну, есть еще третий вариант, он, конечно, такой прям. Это допы. И если 15-15, то тут как бы, не знаю, Ланевский Не сумел прожать когтя, но хаешка добьет, я думаю, да. Нет, незабудка добивает Не дала Ланевскому сделать минус Ну, как обычно, твой господин по стандарту находится в зигзаге Но я думаю, эту позицию должны прочитать кучерявые монстры Ну и теперь, тем более Лежит дым, и он открывается слишком широко сразу под двоих Ай-яй-яй Ну здесь, конечно, реакция подводит И, в общем-то, широкий стрейф говорит сам за себя Что ж, кучерявые монстры, дорогие мои друзья, выходят в полуфинал С ними я прощаюсь и говорю им до завтра. А с кармическими когтями прощаюсь в принципе. И им уже ничего не говорю, потому что, к сожалению, на турнире они больше не участвуют, так как вылетают с него.